Друзья, ну еще хочу ответить на несколько очень частых вопросов, которые я слышу в последнее время. Первый – это чем отличаются тарифы Lite, стандарт и VIP. Итак, Lite – это 12 уроков для самостоятельного изучения, то есть у вас нет обратной связи от куратора. Плюс доступ к курсу после прохождения тарифа Lite у вас 14 дней. После этого доступ к курсу закрывается. То есть тариф для самостоятельной работы. Тариф «Стандарт» — это 18 уроков, то есть на 6 уроков больше. Плюс вы получаете обратную связь от опытных кураторов. Плюс вы получаете доступ в чат, где можно задавать вопросы, общаться между собой, какую-то комьюнити у себя в своем городе формировать, например, почему нет. Ну и наша интересная классная тусовка, конечно, там тоже присутствует. Плюс вы получаете три вебинара, которые для вас буду проводить лично я, с ответами на ваши вопросы. Ну и тариф VIP. Тариф VIP чем отличается от остальных? Это то, что обратную связь вы получаете лично от меня То есть вам доступны также 18 уроков Я проверяю ваши домашние задания У вас есть возможность задать мне вопрос Если он возникает Также получаете доступ к чату Также получаете доступ к трем вебинарам И у нас с вами есть возможность разобрать ваш клинический случай То есть вы подготавливаете всю информацию Сбрасываете ее мне я просматриваю все внимательно Мы с вами связываемся, но не один на один А со всеми участниками тарифа VIP, Которых может быть ну, до 25 И представьте, мы разбираем ваш случай И вы далее слышите разбор клинических случаев остальных участников Вы очень здорово прокачиваете свое клиническое мышление То есть мы с вами разберем 25 клинических случаев Невероятно здорово Доступ к курсу у вас сохраняется 2 месяца У тарифа стандарт это один месяц У тарифа ВИП Два месяца.